Анатолий Александрович, вы такой современный писатель. Помимо бумажных электронных книг, вы сейчас делаете аудиокниги, видеокниги. Расскажите, пожалуйста, в чем отличие вот этого формата для вас? Как вы его чувствуете, ощущаете? Что это для вас? <связывается> Наконец-то я нашел соединение такое вот двух своих любимых жанров. Это литераторство. В прямом смысле написание книг и сцену. У меня <смех>, нереализованные, наверное, артистические <смех>, такие вот <смех>, устремления. Я же поставил два спектакля, моноспектакля, где сыграл главную роль. И для меня сцена это очень, это моя радость, мое такое вдохновение. Это общение с людьми, напрямую контакт. Поэтому сцену я люблю, и вот в этом формате, особенно видеокнига, но я аудиокнига, это тоже по сути так же, это соединилось. То есть и написание книг, и сценическое их исполнение. То есть это такое расширение для вас, Да, да. да. А как вы думаете... Это новый этап. Да, люди как-то иначе воспринимают, нежели когда мы держим бумажную книгу, это тоже, да, ритуал какой-то определенный, да, некая медитация, чтение. А здесь еще и картинка, и звук. Как вы считаете, эти смыслы, которые вы вкладываете, это больше доносит до людей? Ты же знаешь, люди, у людей разное восприятие. Кто-то визуал там и так далее. Поэтому это явно расширение восприятия у аудитории. То есть каждый может найти свой вариант. Потому что бумажные книги я по-прежнему люблю, уважаю, ценю. И они остаются. У них написано достаточно, я еще пишу. То есть они, в общем-то, и будут идти. Но вот этот новый формат, он позволяет расширить аудиторию еще за счет молодежи за счет э, людей э, более молодого возраста, которые больше проводят времени в гаджетах, э, в интернете, в телефонах, потому что э, нет у них особого стремления к чтению книг. Да и время сейчас тоже сконцентрировано. Да, время, с и э, вот такой э, аудио-видеоформат он э, более э, короткий, а сейчас люди очень экономят время стараются все минимизировать, все затраты временные. Поэтому выдать в аудио книги самую суть, и ее так ярко подать, это сразу, как говорится, достигает цели. Но уже когда человек захочет развернуть, под это, пожалуйста, есть книга, книги, ну, есть другие форматы. Но, по крайней мере, вот первый такой заход, Первое принятие в сердце через зрение, слух, эмоции, чувства, мою динамику, движение, мои эмоции, чувства. Здесь все вместе, энергетика, здесь очень мощный комплекс всего. Он позволяет посадить семена очень глубоко и сразу им помочь прорасти.